А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. А вы из кабинета, пожалуйста. Выполняйте законные требования сотрудника. Все, пойдем. Тут как-то агрессивно Заходите. реагирует. Заходите ко мне. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы, вы нарушаете Чем? общественный порядок. Каким образом? Я выношу... Мы выносим. Мы выносим. Вот он недоверие всему Следственному комитету города Сургут. И вот он утраты чисти. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации в Следственном комитете по городу Сургут. Отключили домофон. Они хотят разделить в первую очередь. В идеале надо было нас разделить. Нельзя разделяться. Что вы нас не примете, да? Ой, Оставь эмоции да. на улице. Действуй строго в соответствии с законом. Тебе обязаны выдать талон уведомлений Есть приказ. Ни шага влево, ни шага вправо. Как вы меняли? Быстреньким подписал. Мужик старался, старался, писал. Я про быстренько. А им как-то наплевать? На Они игнорируют приказ. Вы отказываетесь? Они молчали. Просто молчали. Нарушений масса. На норму права не сослался. Там Мермалай конкретно толкал меня в Я предполагаю возможный подлог. Я усматриваю конфликт интересов, и никакая гонопроцессуальная проверка не проводится. Через 30 дней приходит отписка. Везде нарушения. С кем не столкнитесь все нарушают признаки коррупции. Действуют с каких-то чужих интересов, а не в интересах общественной безопасности. Они а зря ли мы откормили? Вы что-то вообще не здороваетесь даже. На пожилого человека накричал на пустом месте. Начал прям кричать. Что-то орать начал. Это просто невоспитанность. Улучшает статистику, Сургут является самым благополучным регионом в стране для проживания. Я не понял, вот как это вообще? Все в обратку крутят. Он начал вызывать наряд полиции, мы каким-то образом нарушаем, мы оба сразу, да? Я вообще был в шоке, какая-то суета была, По всей стране это творится. За две минуты он нам пытался менять 157 статей. Здравствуйте. Здравствуйте. Домофон не работает, не пускает нас. А, да. Отключили домофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Зарегистрирует заявление о включенном преступлении. А что по одному? Мы вместе. Английский dvd размер. Будьте добры, пожалуйста. Дату, время, фамилия, имя, отчество, звание, должность, должностного лица. Входящий номер. Фамилию полностью, пожалуйста. Сиди-диск, обязательно приложение. Как видите, пожалуйста, это заявление. Среди налогов. Благодарю. Как фамилия? Крошка, Крошка я. Крошка. Крошка. Красивая. Красивая. Красивая. О, о или А, на конце? О, в конце. Угу. Так, так, так. А что написано? В ком? Помощник следователя. Если что, на ну, логиках там все. Блин, Вы не полностью должность написал. Антон, нормально написано. Для тебя нормально. Ну, мне повестка. Для боится, суда я не нет. Я не вижу входящего. У вас не регистрируетесь? Я вам расписалась, приняла. Талон уведомления будьте добры, пожалуйста. Я расписалась, приняла. Сейчас, секундочку. Тебе обязаны выдать талон уведомления. Вы тогда идете к дежурному следователю Пойдемте. 8 кабинет. А, а Что мол, там? Дмитрий делает? Леонидович. А? Что он там делает? Ну, Надеюсь, объяснение ей. будет вас э, брать. Какие объяснения? Вы отказываетесь выдать талонное уведомление? Уже... Я... Уже... Я... Нас... Нас... Я нас... Твое заявление рассмотрят как простое обращение в порядке 59 ФЗ, если ты не получишь талонное уведомление. Ну, дадут... И уголовную процессуальную проверку проводить не будут? В соответствии с пунктом 15 приказа 72, если победитель, будьте добры, выдайте талон уведомления. Есть приказ 72. Талон уведомления по суда. А? Мне, кстати, тоже надо на дежурным следовать. Приказ 82. Вот, Последственно э, прометить. Последственно а да. подписал. Ну, приказ это... Бастрыкина выдать талон уведомления. Они игнорируют приказ. Мужик, да. выдумывал. выдумывал. Ну, Руспись оставлял. ответственность на себя брал. Угу. А вот как талон выглядит. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что-то вообще не здороваетесь а? даже. Не узнает тебя, да? да, просто невоспитанность проявляется вот человеком. Смотря... Я вижу. Никогда не пытайся, здоровается вообще. Как будто на каком-то китайском рынке. Он Оставь идет, эмоции на улице. Действуй строго в соответствии с законом. Ни шага влево, ни шага вправо. Не подпрыгивать не надо. И приседать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы дежурные следуете? Да. А как вас зовут? Я. Скажи, что мы все вместе. По этому вопросу. Да, да по этому вопросу. Я понял, представитель. Да, да он тоже Доверен. доверен. доверен. Заяви, что я доверен. Он подает тоже заявление. Он... Да, ну, мой правозащитник. Ну, я понял, тогда э, один за другим. Хорошо. Почему один за другим? Все вместе, в ну, доверенность. Сейчас полное уведомление будет выдано, все. Они хотят разделить в первую очередь. Нельзя разделяться. Я тут ни при чем, Олеся. Я озабочусь о твоей безопасности. Конечно. Ты сейчас убежала без талонного уведомления и все, не недооцениваешь. По С чего? Они бы отписку по 59 фазы прислали ну, как бы и все. уголовных дела заведено. Есть приказ, а заявление... есть закон, понимаешь? Обязаны выдать. Олеся подала письменное заявление, талонное уведомление не выдали согласно 72 приказу, пункт 15 нет. о Следственном комитете. Нахожусь, сейчас ждем, Но. вышел дежурный следователь, сказал, Но что, что талонное уведомление выдаст. Мы сейчас получим талонное уведомление, я останусь с Серегой, Олеся уедет. Я хочу подать устное заявление о преступлении под протокол. Это займет где-то час, может полтора. Вот. Тут странная активность какая-то, непонятная. Взгляды интересные ко всем нам. Что-то они очень долго талонное уведомление выдают. Они должны махом выдать. Тянут время. Зачем? Не знаю. Ну так долго -то. Постучись, спроси, скажи, спешишь. Выдержанный следователь? Да. По фамилии напомните, пожалуйста. По а, Я хочу подать устное заявление о совершенном преступлении. Не примите? Под протокол. Как вас зовут? Дмитрий Ильич. Примите меня? Сейчас подождите, мы Олеся проводим. Я подойду. Что, я поехала? Все, там он выдам, я Да, Выдали. все. Прохожу. Я сопровождающий, лучше чисто. чувствую. Давайте обсудим, пожалуйста. Нет, давай. я в порядке. Просто на всякий случай. Сопровождающим мы заявляем. будут участвующие лица, участвуют только с разрешением следователя, в любом случае. Не может быть представителем вашего милиции, поскольку в уголовном процессе, в процессе представителем может быть только адвокат. Заявление о допустить а к процедуре принятия устного заявления моего доверенного ну, я, нет доказывать. Да, а, сошлитесь на норму права, пожалуйста. Согласно капель который... Нет, сошлитесь, пожалуйста, на норму права, согласны. Но я выясняю, что хартаст рассматривается сильный трехсуд. Сошлитесь на норму право. Закон. Давайте перейдем к вопросу. Давайте. Тромоубал кириц. Давайте. А вы выйдите, из кабинета, пожалуйста. А вы выйдете из кабинета, пожалуйста. А вы выйдите из кабинета, пожалуйста. А вы пожалуйста. Я возражаю. Что, вы нас не примете, да? Пойдем. Пойдем что да. Отказ принятия только заявите. Вы, вы в кабинет проходите. Сергей, вы выполняете законные требования сотрудника. Все, пойдем. Как-то Агрессивно, агрессивно Заходите. реагирует. Заходите в кабинет. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы, вы нарушаете Чем? общественный порядок. Каким образом? На свое Сергей, усмотрение Сергей. в кабинеты проходить нельзя. Он когда... А он не прошел. Он кстати. не прошел. И норму права он не, не, вообще не назвал, на каком основании я не могу присутствовать, со мной не может присутствовать человек. Дело в том, что мы были 4 года назад у этого же Осмолова, в этом же кабинете, вдвоем с Валентиной, и он нас, она меня сопровождала, и он, он же у нас где-то 2 часа принимал заявление о преступлении. Всем привет, сегодня у нас 23 января 2023 года, значит, сегодня сходили с утра в Следственный комитет по городу Сургут, хотели подать заявление, значит, Олеся подготовила письменное заявление о совершенном преступлении в отношении тех звонков, которые ей поступали, и мне в том числе, и еще некоторым журналистам из города Сургут. Мы предполагаем, что были озвучены угрозы и были какие-то провокации. Мы приехали втроем, я, мой соратник и Олеся зашли. Олеся подала заявление, ей отскерили ее заявление, приложили диск с доказательствами на отксеринном заявлении ей поставили штемпик без сходящего номера. Крошка, Крошка я. Крошка. О или А на О конце. Женщина, которая принимала это заявление, должность, она указала сокращенно зам.sl-va. Я спросил, она говорит, зам, заместитель следователя, хотя написала сокращенно. И входящего не было номера. Я говорю, отлично, теперь давайте, пожалуйста, это, это талон уведомления согласно, но ну, она говорит, а типа, какой талон уведомления? Ну, короче, что-то в них, какой-то ступор настал. Мне пришлось трижды назвать основание. Это статья 15 приказа 72 о Следственном комитете, чтобы они исполнили требования, которые там озвучены. Они обязаны выдавать талон уведомления и регистрировать данное заявление о совершенном преступлении. В книге учета совершенных преступлений. Вот номер КУСП, он как раз и говорит о том, что данное заявление о совершенном преступлении было зарегистрировано в книге учета совершенных преступлений. Это очень важная книга. То есть они почему талон не хотели выдавать? Они, скорее всего, вот как показывает практика, чаще всего, если просто принимать заявление и не выдают талон уведомления о регистрации в книге учета совершенного преступления, то обычно на такое заявление через 30 дней приходит отписка по закону 59 ФЗ, и никакая уголовно-процессуальная проверка не проводится. Это делается также для уклонения от учета совершенных преступлений. Это влияет на статистику учета совершенных преступлений, это влияет на статистику при оценке комфортности проживания в регионе, в Сургуте, в других городах, по всей стране это творится. То есть они таким образом, уклоняясь, не выдавая талон уведомления, не регистрируя книги учета совершенных преступлений, заявления, они не просто уклоняются от совершенных преступлений, не проводят уголовно процессуальную проверку по ним, но они еще улучшают статистику. И то есть, когда там где-то вы услышите по СМИ, что статистика похмала в целом преступлений улучшилась, это вот как раз говорит о том, что на это я предполагаю, что каким-то образом в том числе повлияла вот эта вот нерегистрация в книге учета совершенных преступлений и не выдача талонов уведомления. Потому что единственным подтверждением, что данное заявление было зарегистрировано в книге учета в книге, это именно вот талон уведомления с номером регистрации. И, кстати, очень важный комментарий должен быть. К тому же приказу 72 предложен образец талона уведомления. Там сказано, что... Должно быть указано обязательно краткое описание, о чем было заявление. Но они обычно там ничего не пишут. И я предполагаю возможный подлог. Ну, посмотрим. Когда я ссылался на норму процессуального права, именно на 15 статью приказа номер 72, который подписал Бастрикин, то есть это наплевательское отношение к вышестоящему руководству. По сути, они проигнорировали приказ вышестоящего руководства, приказ Бастрикина. Я им трижды этот приказ называл. Но они молчали. Я их прям спрашиваю, вы отказываетесь исполнить пункт 15 приказа номер 72? Они молчали, просто молчали, потому что понимали, что отказ – это прямое уклонение от исполнения приказа. Это не просто влияет на статическую, это влияет и на рейтинги лучших регионов в России. Насколько я помню, много раз за последние годы было проведены какие-то исследования, и по этим исследованиям якобы Сургут является самым благополучным регионом в стране для проживания. В том числе я предполагаю на основании вот этой криминальной статистики по учету совершенных преступлений расследуются они или нет возбуждаются ли уголовные дела доводятся до суда и тому подобное выносятся ли приговоры в общем как только мы получили то уведомления уведомление с печатью и с росписью что очень важно хотя Смолов дежурный следователь утверждал что печать не ставится на росписи Следователя. Ну, насколько мы знаем, печать круглая, она как раз и создана для того, чтобы удостоверять, заверять подпись должного лица. Печать была поставлена, талон уведомления выдан, Олеся спешила, уехала, мы с, вдвоем с моим соратником решили подать заявление о совершенных преступлениях. Я об этом заявил, Смолов сказал, проходите, мы прошли вдвоем в кабинет, он, он сказал, что типа... Прошу удалиться типа, посторонних, я говорю, нет, это не посторонние, у меня я себя плохо чувствую. Это, это мой сопровождающий. Вот. На что он сказал, давайте вызовем скорую, я говорю, нет, не надо, я в порядке, просто на всякий случай, если вдруг что-то случится. На что он начал всячески говорить, что типа покиньте помещения это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом с следствием что -то он тут сказал то есть он не, не, получается подача э, заявления о, о совершенном преступлении входит в уголовно-процессуальное расследование я так понял то есть он уже я не понял как это вообще то есть он, при подаче заявления это уже все на начало уголовно-процессуального процесса я думаю что сначала подается заявление а потом уголовно-процессуальная проверка проводится а он определил прямо на месте своими словами, что уголовный, уголовный процесс уже начался и присутствует посторонний человек. Я ему тоже заявил ходатайство устное о том, что прошу рассмотреть возможность присутствия моего доверителя в ходе подачи заявления о совершенном преступлении. Он в этом ходатайстве отказал. Сказал, да, я отказываюсь. На норму права не сослался, зак... никакой закон, ни пункт ничего не назвал. Несколько раз я его просил. И после этого он поднял трубку телефона своего и начал куда-то набирать. Я предполагаю, что он начал вызывать наряд полиции, потому что 4 года назад проис... произошла ровно такая же ситуация, когда я ходил знакомиться с материалами дела. По своим заявлениям, это вот такая стопка, 7 томов, и мне не дали возможность ознакомиться с ними. На, на меня вызвали два наряда полиции и журналистов. Приехали с такой камерой, начали светить в лицо пятеро или шестеро полицейских вокруг, и начали мне говорить, что типа кто-то заявил, что у вас поддельные документы журналиста и общественного инспектора, старшего инспектора по ХМАУ по борьбе с коррупцией. Вот. В итоге пришлось проехать с ними. В отдел полиции я не сопротивлялся, я проехал, там им все пояснил, рассказал, и меня отпустили, я поехал домой, потому что уже было поздно. На следующий день мы опять пришли, и случилось ровным счетом то же самое. Опять был вызван наряд полиции, но мы решили не тратить свое время, просто ушли оттуда. Хотя видели, когда уходили, что подъехала патрульная машина. Ни скандалов, ничего не было, просто, как сказать, я считаю, что было дважды нарушено право на знакомление с материалами дела и до сих пор я с ними не ознакомлен, а там больше 7 томов, я предполагаю, что там уже, наверное, на данный момент томов 20 или 40, где-то так. А когда мы вышли, мы вот Осмолов сказал, выйдите, мы вышли, не сопротивлялись, ничего, я отошел подальше, мой соратник стоял поближе к Асмолову. На, на, на достаточном расстоянии, и Осмолов начал говорить, что, типа, проходите в кабинет, пройдемте в кабинет. Он говорил, пройдемте, проходите, заходите. К кому именно он обращался, он не уточнял. Он не показывал рукой, не показывал пальцем. Он смотрел в, в мою и в сторону соратника, вот просто по длинному коридору и говорил, проходите. Кого он имел в виду, мне было неясно. Не я, я, я, я не так это... Жизнь здоров, на воле, дома. ха ха молодец. Ну все, вот уже видно, что уже этот, отошел вот этот… Да? Ну так... Да, но... И так… напряжения нету в голосе. Меня видео постоянно вдохновляет. Знаешь, что я обнаружил? Ну? Вот я тебе говорил, обязательно еще что-нибудь обнаружил. Оказывается, мы с тобой вместе со Смоловым не втроем были в коридоре. Ну там же… Нет, женщина там была вот эта… Уборщица была. То есть, он, кому из нас он обращался, вообще непонятно. Вы проходите в кабинет? Ну да, ну да, ну да. Он хотел, чтобы у него уборку в кабинете провели, понимаешь? Он же не уточнял ничего, кому? Ну да. Может, у него там мусор накопился? Ага. Или у ну, него да. какое-то ЧП случилось, пока он с нами разговаривал? Угу. Ну, больше я видел. Я понял, ты воспринял на свой счет, да, что ты Нет, ближе всех я стоял. стоял. Да, ты, он ближе всех стоял, и он понял, я что... Я я проходите. Я... Да, Он сказал, что только заявитель может пройти, а у Сергея как раз он хотел заявление подать о совершенном преступлении. Он сказал, проходите, Сергей начал проходить, почти зашел, порог не пересекал, и тут Осмолов начал прям кричать на все здание, что... Вы не исполняете законное требование сотрудника, какого именно он не уточнил, а это признаки статьи 19.3 КАП РФ, это не выполнение законного распоряжения сотрудника полиции, либо там дознаватель, исследователь, что-то так звучит. Я предполагаю, что именно эту статью он имел в виду. То есть эта статья предусматривает аресты и до 15 суток. Прямо на месте определил, следователь Следственного комитета, Соответственно, он прямо на месте сходу вот, определил, что есть и события, и состав правонарушения. А дальше он заявил, что мы каким-то образом нарушаем, опять же, кто из нас, да? Мы оба сразу, да? Вы, он сказал, вы нарушаете общественный порядок. Я не поленился, залез, значит, посмотрел кодекс административных правонарушениях и уголовный кодекс. И насчитал... 42 статьи в главе 20 – это нарушение общественного порядка. да вот Какую он из этих статей имел в виду, вообще не ясно. И в Уголовном кодексе в разделе 9 есть 5 глав, в которых содержит 115 статей. То есть, он на месте определил устно, он осмотрел он признаки сразу 157 статей из Уголовного и Административного кодекса. И этот возможный состав. Я вообще был в шоке, то есть он сказал опять заходите, заходите. Кому он это сказал вообще, Опять мне не ясно. То есть у нас то двое было, а заходите это множественное число. То есть он, он нам говорил получше. Я это так расценил, что он говорил нам заходите. Но я ему сказал, что в таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Не считаю... Вообще считаю, что это была провокация на то, чтобы... Вот куда он звонил, да? Наряд полиции и все такое. Тем более, что... С тех пор, как мы зашли в Советский комитет, к нам было пристальное внимание. И, то, и даже до захода в здание из окон, по-моему, кто-то даже выглядывал, да? Неоднократно. Какая-то суета была. И внутри постоянно нас смотрели какими-то взглядами не это, непонятными. И когда мы только зашли в кабинет Космолова, он дверь открылась буквально на секунду. И заглядывал Максим Эдуардович, не помню фамилию, заместитель руководителя Следственного комитета. Один из двух. Вот. Это тот самый Максим Эдуардович, который стал дверями. Я рассказывал в предыдущих видео. То есть он, я предполагаю, заглядывал именно с той целью, чтобы убедиться, что Олеся ушла, мы остались вдвоем, мы не ушли из здания, а зашли именно в кабинет. На тот момент созрела идеальная ситуация, чтобы устроить какую-либо провокацию. Почти идеально. Но в идеале надо было нас разделить, чтобы мой соратник оказался в коридоре, а я внутри кабинета. И тогда можно, в принципе, сначала к соратнику что-то как-то спровоцировать, да, а потом и меня заодно. Вот. Это мои предположения. то есть Вот так мы сходили в Следственный комитет города Сургута, наглядно показали, как они работают. И учитывая тот факт, что 2 сентября 2022 года в ходе личного приема Олеси Кубановой на приеме у начальника Следственного комитета Ермолаева, по сути это приема никакого не получилось, и нам пришлось вынести вотом недоверие и утраты чести именно руководителю Следственного комитета. На основании того, что он применил физическую силу ко мне, выталкивал меня за правый локоть из кабинета, то есть применил физическую силу к журналисту, я до этого ему представился, он меня прекрасно знает, я им показал удостоверение журналиста, то есть он в курсе, он знал, был уведомлен о том, что я действовал как журналист в рамках закона о СМИ. Соответственно, применить комитет физическую силу, он, я считаю, в его действиях были признаки уголовной статьи 144 УК РФ. Это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Я, естественно, на, ну, это было написано в прокуратуру. Прокуратура, по-моему, отправила, не помню, то ли в Следственный комитет для проведения проверки, и в сторону Следственного комитета ХМАО для рассмотрения действий и бездействия должностного лица для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Ну и плюс он был без формы на рабочем месте. По, по данному факту был получен отказ в возбуждении уголовного дела. Естественно, они никого не опросили, ничего не проверили, видео не изучили, просто отказали, ничего не смотрели. Хотя факты превышения должностных полномочий, все зафиксировано на видео. Учитывая два этих факта, применение физической силы к журналисту, да, препятствия законной действия журналиста, и плюс вот сегодняшняя ситуация, то, что нам пытались менять сразу Повторю, 157 статей Уголовного и административного кодекса. Учитывая эти факты, я считаю, что правильным будет. Я оцениваю это как утрату чести, то есть они не выполнили, не заход... трижды не хотели выполнять приказ. на 72. Всячески провоцировали ситуацию на какую-то конфликтную ситуацию. Осмолов себе позволил кричать на заявителей. Пытался вменять какую-то из 157 статей уголовного и административного кодекса. Я могу озвучить общую позицию? Да. Я это расценил как ну, полнейшее, грубейшее нарушение и приказа, и законодательства. И на основании вот этого, и действия Ермолаева, и Осмолова я выношу... Мы выносим. Мы выносим. Вот он недоверие всему Следственному комитету города Сургут. И вот он утратит утраты чести. И Недоверие. Чести и доверие. Утрата, да, вот им утраты доверия и вот им вот утраты чести. Нет доверия таким людям, которые э, кричат, не исполняют приказ и меняют 157 статей на пустом месте. Он сам приглашал в кабинет, сказал проходите, заходите. А потом, говорит, вы нарушаете общественный порядок. Вы, вы, вы, вы, вы это, нельзя, говорит, нельзя говорить, проходить в кабинет без разрешения следователя. Хотя сам сказал проходить. Провоцировал ситуацию на какой-то из 157 статей. Вот так работает следственный комитет да? города Сургут. А, чё, а если вот в такой простой ситуации, да, вот пришёл, я пришел хочу подать заявление о совершенном преступлении, две, за две минуты он нам пытался менять 157 статей. Мы ничего не сделали, никого не трогали, не, не ругались, не матерились, руками не махали. Все зафиксировано на, ви, на видео и на аудио. И 157 статей пытаются менять. При этом сами нарушают и приказы, и законодательство. Усмотрел нарушение в без заявления, о нарушении Чего? Усмотрел нарушения, это самое без заявления того лица, чьи права нарушили. А, да, кстати, он, он же сделал это, он же как-то сказал, что мы нарушаем общественный порядок на пустом месте, у него не было ни заявления письменного от кого-либо, то есть, чьи права мы нарушили да, на общественный порядок, ни устного заявления, ни письменного, ни сообщения по телефону 112, то есть, к ОСП ничего не зарегистрировано. Вот он прям сразу на месте определил, что есть это, мы, мы нарушаем какой-то из 157 статей вот так. Это вот случай, да, вот две минуты. А это вот то, что касалось именно... Просто не это... принять заявление. Простая процедура, казалось бы. А что уж говорить о тех уголовных делах, которые крутятся вокруг травматологии. Там их пять или шесть, там и халатность, и подделка документов, и оказание некачественных медицинских услуг 238 уже уже из 236 в 238 переросла что там еще угрозы я считаю что мне угрозы поступают и вот как раз по этому поводу и хотел подать заявление а в итоге все в обратку крутят 157 статей хотели навесить на нас что ты хотел добавить да я, я хотел сказать что неизвестно такое лицо на меня еще накричало то есть без повода без ничего то есть на пожилого человека сколько лет Примерно. За 50? Ну, под 60 уже. Вот 60. На пожилого человека накричал. На пустом месте. На пустом месте. То есть, он действительно он не указал, кому из нас проходить. Я стояла рядом. Он смотрел на меня. Именно на меня. Не показал пальцем. Но я так и подумал, что дай-ка я пройду. Я тоже хотел заявление написать о совершенном преступлении. Ну, раз так не получается. Раз человек повел себя неадекватно, то есть, значит, он... Э... начал повышать голос. Начал, по... начал повышать голос. То есть стресса, стресса неустойчивость какая-то у него. Да, да, да, да, да, да. Про... Легко провоцируемый получается. Человек да. сам пригласил, человек начинает идти по его приглашению, э, он же пригласил в кабинет. Да. Человек начинает идти в кабинет, не пересекая порог, останавливается перед кабинетом, а следователь позволяет себе орать. Ну, когда на ухо тебе начнут орать. А это... Он прямо сильно ухо. Ну хорошо, он кричал. Я-то далеко был. Он хорошо кричал. Он метры хорошо кричи, кричи, я, наверное. я поэтому и остановился, по-моему, раз. Ну, не знаю. Значит, ну, нужно, наверное, провести проверочку ему на стрессоустойчивость. Да, на профпригодность. На профпригодность. Да, да на профпригодность. медкомиссию, то есть, стрессоустойчивость. Да. Право, это, должен Там где-то какой-то приказ читал. Обязан быть стрессоустойчивым и не реагировать на провокации. А провокации не было у нас. А провокации не было, абсолютно. Он При, сказал, пригласил, он сказал, пошел. Да, он сказал, проходите, я и прошел. Потому что. До, вы... до, до, кабинета. до, до кабинета. Да, кабинета, да. Через порог я не переступил. Потому что и если следовать русской речи, то у нас получается: на ты разговаривает один на один. А когда вот уже обращается к двум и более, получается, на вы. Он вот он, говорит, он и говорил о множественном числе. О множественном числе. Многократно это повторил. Смотрел на Сергея. Ближе всего Сергей стоял. Вообще да? не Как-то так. И на этом основании то же самое. Вот им недоверие утрата очистит. Вот им недоверие утрата очистит. Это, это однозначно. Причем уже получается всему следственному комитету, потому что если ранее, э, на, когда приходили по травматологии, там уже было. Там Мокшин, да, по-моему? да? Нет, там Ермолаев конкретно толкал меня в локоть. Простите, ермолаев -то толкал в локоть. Руководитель Следственного комитета. Руководитель. Теперь здесь, значит, уже секретарь или нет, заместитель. А, да. секретарь не хотел эталон уведомления выдавать. Хотела. Как фамилия? Кто? Крошка я. Крошка. О или да, она? Овканс. Талон уведомления. Трижды не ответил на, на вопрос, вы, вы отказываетесь или нет. То есть, ну, везде нарушение. С кем не столкнитесь, все нарушают. И здесь уже сам следователь. То есть создается впечатление. А не зря ли мы их кормим? Не зря ли они получают денежки из бюджета, которые не отрабатывают. А может они действуют в личных интересах? Я не могу это сказать, потому что... Я усматриваю конфликт интересов, то есть признаки коррупции. Какая-то у них то ли личная, то ли какая заинтересованность. То ли в отношении себя, то ли в отношении другого физического лица. Потому что либо, как сказать, инициатором конфликта интересов, либо они являются, либо как физические лица, да? либо как должностные лица, представляющие интересы юридического лица. Вот где-то, вот, возможно, присутствуют признаки коррупции. Потому что, ну, по идее, они должны действовать по закону, исполнять приказы Бастрекина, а они, вот полностью все игнорируя, действуют в каких-то чужих интересах. Они а в интересах общественной безопасности. Вот так. Мужик старался, старался. Писал, выдумывал. Не выдумывал, а, скажем тебе, я про Бастрекина. А, ну да. Он старался, старался, а им как-то наплевать. На Это опять же наводит на, этот самый, на нарушение субординации. А, давай, пользуясь случаем. Официальное сообщение Бастрикину. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации, Следственного комитета по городу Сургут. Провести проверку на про пригодности Осмолова. Признаков преступлений и правонарушений в его действиях, а также руководителя Следственного комитета, а также секретаря, который даже свою должность не может написать и входящий это написать, и талон в третьего раза не может ответить, выдаст она или нет. То есть, нарушений масса. Требуем провести внеплановую выездную проверку. За две минуты. Нарушение за две минуты. Это мы вам причислили нарушение только за две минуты. Вы в кабинет вы законные требования сотрудника. Все, пойдем. Как-то агрессивно Заходите. реагирует. Заходите в кабинет. В таком тоне я отказываюсь с вами взаимодействовать. Вы, вы нарушаете Чем? общественный порядок. Каким образом? На свое усмотрение в кабинеты проходить нельзя. Ну, когда... А он не прошел, ну, кстати. не прошел. Подай на меня в суд. Те, подай, те. Ну что? Подожди, да, а, а, а, а ты же это. Чего? Не подал же еще. Чего не подал? Ты же не подал свои заболевания. Спокойно. Ну, тут провокации да. идут. То есть чем? покидаем? Покидаем. Что-то орать начал, о, нервничать. чуть что не это делает. Здравствуйте. Значит, дежурный следователь Осмолов отказался у меня, у меня принимать устное заявление о совершенном преступлении в присутствии моего доверителя. Значит, отказался и нас выгнал из кабинета. На норму права не сослался, потом просил меня, ну, нас выгнал. Серега захотел зайти, порог не пересекал. Осмолов начал орать, вы, нарушаете, вы не исполняете законные требования, что-то там. Но Серега-то не заходил, он развернулся прямо на пороге. И не заходя, развернулся обратно, и мы ушли. Вот, а Осмолов сказал, типа, проходите. Я говорю, в таком тоне, я отказываюсь с вами взаимодействовать. Я предполагаю, какая-то провокация планировалась, потому что постоянно заместитель... Максим Эдуардович, заместитель руководителя, постоянно рядом крутился. Все? Все, да. Все, все оставишь, а обратно все. Вот такие дела. Благодарствую.